Топ 5 продуктов в моей продуктовой корзине. Ну а далее я отправляюсь в дешевый продуктовый магазин «Бедренка». Зеленый чай мой фаворит и я выбираю марку Big Active. Из молочных продуктов самый чистый состав у производителя «Пятница». Краина Ведлин, советую попробовать каждому. Растительное молоко еще одна моя слабость. Я выбираю эту марку и в основном овсяное молоко. Ну а как же без сладкого? Ну и возьмем водичку производителя Polaris.